Вот мы едем домой, слава богу, наша дорога Марийская, нас выписали. Так что, друзья, можете поздравлять. Теперь правда. Вот Андрей с Малышем Давидом приехал встречать меня. Встретили нас. будешь? Да, это друг у Андрея вывозит нас. И сколько такая грива стоит? Какая? Жадрень. Интересно. Да. Но она очень хорошо снимает то, что мне нравится. Вс. Наш Женька привез в поселок наш. Мы заехали, поднимаемся к себе домой, к своему дому. Смотрите, у нас зима обратно пришла сегодняшнего дня. Я говорю, повезло нам. Все-таки как хорошо, когда ты дома. гуляют никакой коронавирус не страшно как говорится а ведь до, 15, до 12 апреля хотят да, дети что? 12 апреля хотят чтобы дома дети учились это все угу. приехали что зайдешь Они... Папа, и почка надо туда взять хоть Ноль да дальше годика нету да Там будет, да? Там. Да. Где будут спать? покажи? Купить! Спит? Да. Попит. Попит. Попит. А? Попит. Я езжусь. А? Я езжу. дали. Вот, смотрите. Вам гостиницу дали. С кем мы лежали. Орешки и яблочки. Узнать, води говорит, своим детям. Я говорю, я возьму, я все детям возьму. Так что, друзья, вот так вот. Слушайте, откройте вместе, кушайте. Дима молодец, сядь. А Дима нашукал? Ругал? Зачем, Дима, ты их ругал? А, вы порядок делали, он ругал вас? Что? А, такой хулиган, Он же порядок делали, ты че? Да я сидел, но у них беспорядок так был. Да, Хлеб валялся везде. Да, блин. Вот. Динара, потише сделай, пожалуйста. Динара. Вот, друзья, мы и дома. Следующее утро. Мы дома поспали познакомьтесь зовут ее Дарина Амина качает Динара сидит в Ютубе смотрит малышей таких маленьких плачет. Плачет. не плачет, плачет. А Амин все хочет погладить там это но я не даю конечно вот пока вот она... она да она у нас вот, а а... В она у нас а до этого загорала, лежала. А теперь девчонок я в садик не отпускаю, потому что, сами знаете, малыш дома на месяц они у меня дома будут на карантине. Ну, то есть гулять будем ходить. Волосики-то поправь, говорю. Расчесаться надо. Они ещё только да, так, надо? Да. еще только проснулись. Да, такие радостные. У них сестренка же появилась. И дурачатся, бегают, радуются, играются. Да, они такие. А Дарина у нас выспалась. Так что вот так вот, друзья. Я сейчас вам хочу показать костюмчик, который подарила бабушка Света у Андрея, мама. Но она не принесла сама. Мы как раз в больнице в это время были. Она передала через внука. Я думала, она из-за меня не ходит. Она вообще не ходит, оказывается. Не только из-за меня. Плачет. Да, плачет она, плачет. да. Потому что... И хочу показать вам, поделиться, какой подарок она нам дала. Но прежде чем показать подарок, я хочу вам сказать то, что вчера позвонила моя бабуля, бабушка Лиза и поздравила меня, спросила как назвали, то что девочка, э, кто родился спросила, у меня отец мой предупредил ее. Вы говорите, что за мной не заехали, я говорю с вами поехала домой, она уже очень домой рвется бабушка у меня. Я говорю, ладно, привезем мы тебя, если прям так сильно хочешь. Она она мне говорила 12-го. Я говорю, так ты сама ничего не предупредила. Так Бог его знает. Хочешь ты, не хочешь. Потому что сегодня хочешь, завтра нет. ну а как ребенок она у нас. Так что вот так вот, друзья. В итоге она хочет домой. Братишка не знает, как отправить. там По телефону опять же долго не дает говорить. Хотя у него безлимитка. Он может часами, часами говорить, бабушке давать. В итоге... Что, бабушку мы привезем под однокомнатную квартиру, она будет жить спокойно там, кушать, прибудем готовить. Если она, ну она сама не будет, конечно, готовить, я сама подготовлю, что как надо. Смотрите, Аминка, Даринку вон как гладит у нас, все за ручку. Вот и моя красота, вот такую тебя любят, умница, да? Да. Да. Расчесалась и все, да, молодец ты у меня. здесь да? Вот, красиво, да, умница. Аминочка, солнышко, иди сюда. Ты качаешь? Плачет. Она все говорит, плачет. Плачет? А, ну ладно, только сильно не раскачивайте. Да, она лежит. Она выспалась у нас... Так что вот так вот, друзья. И, и, и, Теперь и давайте и я вам покажу. Амина. Амина качает, да, у нас. Амина качает, да. Еще а, и, Динара. Еще Динара, да, качает у нас. Так что, друзья, вот пока, так вот. Пока, пока. Покажу я вам и костюм. И, и, и, и, и, и, и, нет, нет, не говорю я пока. Динара говорит, не говори пока-пока. Она еще себе хочет показаться. Так <bt> что. Факт в том, что не от меня это, оказывается, зависит бабуля. То, что не ходит она своим внукам. Ради принципа то, что Андрей сходил, сказал, поздравьте меня, у меня дочь родилась. Вот, и, видимо, неудобно стало уж ей. Мама, Купила еще... этот костюмчик. Вот, смотрите, у нас Динар сама хвостик сделала. Повернись. Да не крутиться, а просто повернись, какую резиночку сделала. Вау, круто, да крутая резинка у нас. Классная. Да, это мама нам сделала. Да, мама сделала. Вот такой костюмчик. Такой костюмчик, да. Сейчас мы его откроем и покажем. <связывающие> <связывающие> да, вот у тебя тоже свой костюмчик есть. Да, <связывающие> а? молодцы. <связывающие> да, <связывающие> костюмчик. Да. <кутика, связывающие> <тихо, связывающие> Ще, посмотрим, девчонки. Дайте, мама откроет. Да, сейчас откроем. Подождите. Так, Геннара, так держи, мама будет угу. открывать. Та, чуть и угу. Вот, мама и такой китубчик. Вот это дешево на пяти. Ну-ка, нормально, говори. Да, ты же умеешь. Так, дайте. Это сосочка, да? Да, дебанкой. Это брюши-то и паковой, да? А -а -а, здесь иголочки, вот А да. эти. эти иголочки маме пойдут У работать. Да. Да. Сосочка дебанкой. Сосочку надо будет обработать. Эту. Так, эти иголочки это, нам. Это, это вар... Так. Это. Я возьму. Это Это варежки. Чтобы да. ручки не мерзли. Так, папа идет. Папа покормил у нас хозяйство. Да. Это шапочка такая. Да, шапочка такая. Угу. А это такой китомчик. Это такой костюмчик. Подождите, я еще не понимаю, где иголочка, где что. Это такой Ага, это слюнявчик. Да. Иди, там, в ч ⁇ Короче, не обращайте внимания, я одной рукой снимаю, другой развязываю. Мама, нет мама. я тоже Вот так. Вот Рада. это... Типа, да. да, кому это? ты псатка. А, кому это? Шапка. Шапка. Кому это? Четка псатка. Эй, теперь это что? И. Чемойкий Руб... тюбик. Да. А это рубашка и штанышки. Да. Да Тебе? Да. Вот тебе же они маленькие. Это что? Да Большой. Еще. Большой? Да. Да ты что? Это только Даринке пойдет. Да. меня такая... да. еще и старое видео скинуть на YouTube. Да, ну, вот это сейчас как раз я а Aa, это Я дочку родила Даринку 60 сантиметров. И 5 килограмм это вес. Считай, месячного ребенка. Как раз это одевать можно и сейчас. Уже. Да, это сливнячек да. Давай покажу еще раз сушками. Да. да. Соску надо будет сейчас прокипятить. Не знаю, она будет, не будет. Да. Да. Такая щечка. Соска такая. Не надо? Ай, ты показываешь, что? Да. А, сейчас у нас папа будет обрабатывать пупочек. Мама боится. Мама всегда боялась. Да? Не надо открывать. Не надо сейчас. Вот эти иголочки, это для мамы. Так что, друзья, давайте попрощаемся с вами на сегодня. Всем пока-пока. Пишем комментарии и ставим лайки. Пока-пока. Подписываемся на наш канал. Да? Почка, это ей почка. Смотрите, у нас Дима как водится. Дима, водишься, что? Нет. Молодец. Прилип кровать совсем. <связывается> Правильно. Русленкой водить цена, надо, Помогать маме. Всё, она рот открывает, кушать хочет. Но она покушала сейчас. Ну ладно, пускай днем так лежит. Почему нельзя, Можно? Он же не спит. Плохим глазом, все равно не будет смотреть. Мама перед нами. А вот наша девчонка прискакала. Папина дочка. Уже Вс, Все, не дергай, не дергай, Аминка, не дергай. Дима просто смотрит, он, он не трогает, Дареньку не трогает, не трогает. На Диму смотрит лежит, запоминает, брат старший мой, говорит про себя.